Приветствую тебя. Здорово. Здорово, здорово. А, слушай, ну, посмотрел я видео с ОППТ, тоже это сотрудничаем, несколько видео до этого записывали. Вот У меня много вопросов по почмистеру А какие конкретно вопросы, что конкретно интересует, смогу я ответить-то? на них. Может, такие mm -hmm. вопросы, что я ответить не смогу. Ну, вопросы именно по практике, то есть интересует... Вот ты говорил что там есть человек, который живым словом проходит сквозь границы, то есть он произносит определенные фразы, его пропускают. Это реально mm -hmm. так? Mm -hmm. Да. А много таких людей? Yeah, это реально в интернете. То есть просто вот погуглить, да, погуглить в интернете, да, он никуда не прячется, он там не один, он из Европы, там один, по-моему, я несколько, он из Бельгии, один бельгиец по происхождению, Второй, второй не помню, то ли голландец, то ли, то ли американец. Один бельгиец точно помню. Доказательства есть какие-то видео, что вот он пришел на границу, прошел? Ну, я у них не спрашивал видео доказательства, потому что я э, э, изначально с этим познакомился, когда об этом писали зарубежные газеты. То есть там был э, прецедент где-то в Европе на границе. Вот, его там сначала вроде как арестовали, потом отпустили. То есть это была информация как бы из средств массовой информации. Это было примерно где-то года два назад. Вот. И потом я стал искать, копаться в интернете, и вот потом еще одного нашел вот, на эту же тематику. То есть вся информация из интернета и из открытых источников. То есть из средств массовой информации, которые где, когда это что-то фиксировалось. А они по-русски по или по-английски разговаривают? Не знаю, без понятия. Mm -hmm. Ну охота какой-нибудь. Ты же тоже пачмистеру, у тебя же много знакомых, я так понял, пачместеров, правильно? Я могу только свой опыт рассказать, потому что за чужого подговорить, как бы, ну ты ну, сам понимаешь, да, что там было на самом деле, а так оно а, было или не так, это всегда под вопросом. То есть вести а, видеофиксацию на границе, я тебе могу сразу сказать, а, но ну, я не знаю, кто это сможет сделать, вот, потому что меня с супругой дважды арестовывали, пограничники. Там категорически просто, то есть там попробую достать телефон. все они сразу говорят, что ребята нас сейчас в тюрьму просто посадим. Здесь запрещено снимать, и все. И категорически, там, без всяких вариантов. То есть там таких вариантов, как там, скрытые камеры и так далее. То есть, как бы, я этим не пользуюсь. Как, да и зачем рисковать? Потому что они, у них стало уже подозрения, типа там, шпионаж, потому что у меня был такой рюкзак обычный простой рюкзак, знаешь, вот, через одну лямку. Протянутые провода, ну, чтобы подключить наушники То есть телефон в рюкзак кладешь mm -hmm. И там такие два подка уже встроенные, да И наушники подключаешь туда Вот, а им показалось, что там видеокамера Когда вот нас первый раз арестовали На границе, там вот, в Чертково, Это под Ростовом, Ростовская вот. И он увидел там такую эту штучку, как он схватил у меня этот рюкзак, а у тебя тут видеокамера, тут ты тут, это самое, тут...» я говорю, да какая видео, посмотри, Говорит, это для наушников сделано, да все, У он такой, а, фу, а, такой, блин, и такой уже, знаешь, прям завелся, прям конкретно, вот, так что я не знаю, кто, кто в состоянии реально, по крайней мере, вот с нашими погранцами, вот так вот взять просто в легкую и снять, чтобы они разрешили, тут я очень сильно сомневаюсь, что это можно кому-то сделать. Если, может быть, там как-то только там заранее договариваться, не знаю, какое-то разрешение там получать в Центральном там, управлении ФСБ, которое курируют как раз вот погранцов. Вот. А так у них категорический запрет. Ты что, там сразу в территорию уходишь, там только попробуй достань телефон. То есть даже если кто-то вот тебе позвонил, ты телефон достаешь, и уже вот ты вошел в зону таможенную, вот. Они просто подходят и говорят, выключите немедленно телефон, уберите телефон. То есть, они прям подходят и говорят. Это где? Что за граница? Ну, ну вот, я, я тебе говорю про Россию и Украину, в частности. Mm -hmm. То есть, это вот и Гомельская Украина В последнее время часто мы ездим вот, чертково меловое Ростовское. То есть, она там легковая, вот, грузовики там практически не идут. Редко-редко вот. там какие-то грузовики, в основном, ну, видимо, свои какие-то, не знаю, потому что там вообще они, как бы, официально заявлены только для легкового транспорта и для пеших. Поэтому там, ну, вроде как, немножко поспокойнее. Хотя в последнее время тоже там по 15 часов в очереди люди стоят. Поэтому то есть, только вот так вот опыт можно рассказать, потому что мы э, с третьего раза только смогли пройти. Ну, я, в частности, про себя говорю, у меня супруга украинка, а я россиянин, поэтому у нее там немножко другая процедура. А вот у меня только с третьего раза получилось. То есть, первые два раза, я говорю, что вот нас просто реально арестовали, да, и там разбирались, там запросы в Москву и так далее, все, в общем, там через ФСБ там. Второй раз мы, нет, первый раз мы три часа просидели там у них в управе на Границы Черткова. Но второй раз быстрее, там, где-то около часа. Так что, как бы, ну вот так вот. вот. Ну, правда, все, пробили, проверили там. Ну, потом в итоге извинились. Сказали, ну да, вот извините. Мы тут думали, что вы ссср Я говорю, а что сср Ты что, не это самое? На, да. что-то так ответили такое. -то. то есть я понял, что у них там какая-то указюлька, то есть там в разговоре пока общались первый раз, рассказали, что перед нами, там, буквально там за несколько дней, был с, с, с бумагами ССР мужчина какой-то. То есть, ну, его, его не пропустили. И он там тоже что-то там доказывал, что там какие-то документы показывал, там аффидвиты, еще что-то там документы, там справку ССР, ну и так далее, и так далее, и так далее. В общем, там куча всего. Но в общем, в итоге они его завернули, вот они его не выпустили. А третий раз, когда с женой проходили, вы хоть какие-то документы показывали? Она шла по своей процедуре, то есть у нее загранпаспорт Украины и значит, свидетельство пачмейстера. Вот. А у меня был с собой загранпаспорт, естественно, на всякий случай. Но я проходил уже чисто по, вот, по свидетельству пачмейстера. Все, как бы. Ну, я уже просто знал, я уже просто понимал как бы, всю эту механизму, потому что я до этого два раза изучил. И посмотрел, ну, понял для себя просто, что говорить нужно, и что говорить нельзя, как они ведут провокацию, как они провоцируют, там, какие слова задают, какие бумаги там они ну, как бы не заставляют, но как бы делают так, что вроде как ты обязан подписать какую-то бумажку. Вот. Но когда начинаешь ее изучать, ты понимаешь, что то есть они тебе предлагают, как бы так навязчиво предлагают подписать бумагу, что ты физлицо. Вот, и что ты им разрешаешь там, творить с тобой полностью все, что хочешь. там И досмотр, и, и просмотр, и задержать, и, там, и не пустить. И в общем, ты ну, вообще полностью все права им короче, передаешь. И когда говоришь, нет, ребята, тут, тут вот, записан вот, кто-то, кого я не знаю, я с ним не знаком. Вы, вы зачем меня вот, сейчас вот, принуждаете подписать бумагу за кого-то, кого я даже не знаю? Я говорю, вы вот напишите меня, как я есть вот, там, живой мужчина с именем. Вот таким-то, да, вот, как бы, и все, и без проблем. Они такие, ну да, мы сейчас напишем, потом раз, и опять таки не, ну давайте ты подпиши, а потом мы напишем там, а потом ты там. Ну, в общем, разводила его полное, короче. Но потом, когда вот они три раза всю эту, всю эту вот э, прошли проверочную, э, как она, провокационную стадию, вот, э, как бы на этом все успокоилось, как бы, ну... Как бы ладно, хорошо, все, как бы мы все поняли все, проходите, пожалуйста, да, все, там будьте любезны, давайте мы вам поможем чемоданчик поднести, то есть сразу вот просто сама любезность. Я говорю, да ладно, с чемоданом сам справлюсь. Ну в общем проводили до самых дверей там, только что платочка не помахали, то есть, Ну вот это действительно была вот такая ситуация. Это мы выезжали с России, въезжали в Украину. Украина была намного проще, на России все равно долго держали, где-то около часа тоже -то. запросы отправляли. тоже. Там. Но потом то есть в итоге там даже куда сначала завели там какую то ну типа как, знаешь, как называют, отстойник такой, знаешь, для временного содержания непонятных э, персонажей, так скажем. Где -то, ну где-то около часа, да, вся, вся эта процедура вместе заняла. В Украине проще все было, то есть Украина как-то... 15 минут вообще максимум. Ну, там, да, посмотрели, все, да, там, что-то, я не помню, кто спросил-то про ID-карту, ID спросил э, украинский таможенник, э, не таможенник, пограничник, который документы проверяет, пограничник, ID-карту, э, паспортный контроль. Я говорю, нет. Я говорю, что, говорит, у тебя ID-карта? Я говорю, нет, нету, и, как не". не был замечен. Спросил про прививку, про протесты, про я говорю, нет, не делал, ни прививок, ни тестов. Что-то не помню, что третий еще спросил какую-то фигню. Я даже не понял то, что он по-украински разговаривал. Я украинский не очень хорошо понимаю, вот этот который классический официальный который язык. Я на всякий случай сказал нет, и, и все точно. Ну, хорошо, говорит, ладно. «Проходите все». Вот. И там следующий, кто за мной, следующий шли, он как через окошко, как реагировал на всех. «Ну-ка быстро, все немедленно, маски надеть!» А я с ним без маски стал разговаривал. он мне ничего не сказал. Я только отошел, он на всю толпу это, таким громогласным голосом, таким приказным, прямо аж как весьма, чтобы стоить то ли нервный срыв у него, не знаю что. В общем, мы так с женой переглянулись, интересная реакция такая. А тебе и жене что-то за маску говорили? Нет, нет, мы прошли спокойно, ничего не говорили, ни, ни за маску, ни, ни за тесты, ни за прививки, ничего. Хотя спрашивали про вот эти программы, сиди дома, которые программы, Украина их как бы сейчас вроде как в обязательном порядке, со всех трясет, вот, и в обязательном порядке спрашивают, чтобы они были на телефонах. А, но у нас не проверял. Ну, просто он спросил: у вас есть программа? Мы говорю, да, да, есть, конечно, и все. Но он ничего. А у всех проверял. То есть предъявите, покажите, чтобы видел, там счетчик идет, там, когда нажимаешь, когда вот, пересекаешь границу, там бегают секунды. Ну, он просто спросил: есть? Я говорю, да, да, есть, конечно, все там стоит. А, ну ладно, хорошо, все, проходите. Получается, на российской границе ты предъявил только удостоверение почмейстера, а жена загранника и удостоверение почмейстера, да? да? Да, да, А на украинской границе как тоже удостоверение почмейстера ты предъявил? На Украинской, да. Удостоверение почмейстера А ты как делал? Сначала удостоверение показывал или говорил со словами, что ты почмейстер? Говорил обязательно, да. То есть там вот это вот обязательно сначала идет устная декларация. А, и она имеет а, высшую юридическую а, силу присутствии двух свидетелей. Да, да, да, да, да, да. Да, да, да. Перед бумажными. Вот поэтому сначала объявляешь, что ты, вот заявляешь о том, что вдруг я живой мужчина там с именем, таким-то являюсь почмейстером Всемирного почтового союза, мой статус неприкосновенный, как в мирное, так и военное время. Никто не может препятствовать моему предложению, как по суше, так и на море. Вот я после этого говорю, вот, мое соблюдение. Слушай, ну если видео невозможно записать, неужели никто не догадался аудио хотя бы записать? Слушай, не было мыслей таких даже, вот я тебе серьезно скажу. То есть вот у меня как-то даже, даже не плялось, я вот пока, до тех пор, пока не увидел твои ролики э, в YouTube, то mm. есть я даже никогда не задавался таким вопросом. у меня даже мыслей никаких не было чтобы на границе что-то снимать. Ну, не знаю, конечно, сейчас появились мысли, конечно, вот, но здесь, как говорится, надо тысячу раз подумать, стоит ли этим заниматься, вот, потому что, как нам первый раз, когда нас задержали, они нам очень четко, внятно сказали, по гранцы, что говорят, мы вооружены и очень опасно. Вот, а с вооруженными людьми, у которых приказ, как бы, ну тут ничего вы не докажете. То есть мы, мы, мы выполняем приказ и как бы дали понять, что если что не так, то, в принципе, можем стрелять в легкую совершенно абсолютно. И нам ничего за это не будет. То есть они это неоднозначно вот, дали. Они дали это понять. Вот. При том, что мы себя вели просто ну, вот, в высшей степени. Во-первых, во спокойно, а во-вторых, очень вежливо. Ну, даже я бы даже сказал так подчеркнуто вежливо по отношению к ним. То есть э, любой разговор мы всегда обставляли вот именно э, мы можем объяснить. То есть, вот то, что мы говорим, как, без проблем. Если вам это интересно, пожалуйста, мы поделимся информацией, мы расскажем, объясним, где, чего, откуда, как, вот, почему, зачем, да, и в итоге они действительно очень много вопросов э, задавали, интересовались. И в частности, про, про общину тоже очень спрашивали много, потому что мы сейчас еще и общинники. Параллельно, до кучи. То есть мы в носителе естественного права. И по этому поводу уже очень много задавали вопросов. Но что интересно, первый раз, когда нас задержали погранцы российские, наряду вот с, удост... вот с этим с удостоверением почмейстера, мы показали и наши документы общины. Там, ну, соответственно, там грамоты, все там родовые, именные, там охранные документы по общине. Вот, они на них даже не взглянули. Эти их, их интересовал вот этот документ и там да, даже они вызвали специального эксперта по а, документам как, ну по крайней какой, мере он так какой документ удостоверение почмейстера и по крайней мере он а, представился так что он какой-то оперу вот, по каким-то вот этим вот, там, экспертизе документов подделке и так далее и он крутил вертел его и... Пытался сфотографировать, вот, на что я говорю, нет, нельзя, запрещаю. вот Он там всячески как-то из-под тяжка пытался его, ну, в общем, там, проявлял чуди... чудеса эрудиции. Да, да-да, там как-то крутился с этим телефоном, чтобы как-то сфотографировать. Я говорю, ну я же вижу, что вы пытаетесь, пытаетесь сфотографировать мой документ, я говорю еще раз, говорю, я вам запрещаю. Потом он пытался провоцировать, говорит, а я вот сейчас его порву, а вот я возьму сейчас, ничего ты мне не сделаешь, вот сейчас возьму и порву, и все. Как бы и выкину вот это в мусорное ведро, и ничего ты мне не сделаешь. Я говорю, ну что же, не сделаю, сделаю. Я говорю, 200 тысяч штрафа с вас будет. Я говорю, есть э, статья, вот, там, сейчас не помню, 325-я, по, принципу, 325 -я, по что ли, у КРФ. порча чужих документов. Говорит, у меня вот есть один свидетель. Он это а как ты докажешь? А у меня вот супруга рядом, она свидетель. А супруга не является. А когда все прекрасно является, все ты вы решили, что не является. Я говорю, что является. И он раз, раз, сразу раз и сменил тему. Вот. Понял, что провокация не покатила. Я ну, спокойно улыбаюсь, ему говорю, 200 тысяч штрафа заплатите, говорит, не вопрос, вот свидетели, я заявлю, что вы испортили мой личный документ. Вопрос возник у зрителей. Как получить удостоверение почмейстера в России, если почта России с ФГМУ, то есть Федеральное государственное нейтральное предприятие, где-то два года назад преобразовано в акционерное общество. И насколько нам известно, оно вообще не входит в почтовый союз. То есть, у них не то, что лицензии на самих себя нету до сих пор. Вообще, насколько нам известно, у них не то, что лицензии нету на акционерное общество, потому что везде до сих пор на каждой почте висит лицензия ФГУ Почта России. И более того, насколько нам известно, они вообще не включены во Всемирный почтовый союз. То есть их даже этой лицензии лишили. Из двух частей вопроса, я понимаю. Да. Значит, первая часть, как получить. Получить его никак, его не получить, его невозможно получить, его можно только изготовить самому. То есть вот изучить всю информацию по тому, как это сделать, на официальном сайте Всемирного почтового союза. Но ну, вот у кого это получится, потому что там не так все просто информацию эту... Не так просто информацию эту все оттуда достать, вот. Но там есть четкая инструкция, как это сделать. Да, там, вот, отправить письмо самому себе, изготовить удостоверение в соответствии с международным стандартом. Что, там, что обязательно должно быть, присутствовать. Ну и, соответственно, там, свое добавляешь уже по своему пониманию, что тебе необходимо. То есть его нужно изготовить самому себе. То есть его получить нигде невозможно. Ну это понятно. Ты сам, ты сам себе изготовишь через почту, но почты-то нет лицензии и по рф законодательству, и, по... и от Всемирного почтового союза, я так понял, нет. Ну, по Почему через почту? Нет, там, здесь, почта, здесь почта вообще ни при чем. То есть ты сам себе просто изготавливаешь его и все. Ну, через почту. На основании. Нет, не через почту. Ты сам себе его изготавливаешь. А, а номера где вы берется? Вот, письмо сам себе отправляешь. Ну, через почту же. <смех> да, вот письмо через почту, да. Отправляешь письмо сам себе от живого жи... от, от живого живому. И вот этот номер, э, трек письма, вот этот номер, там 14, 14 по-моему, или не помню. 14, по-моему, цифр, да, 14 или 16 цифр. Вот они являются уникальным номером вот этой вот записи о том, что ты живой. То есть живой отправил письмо сам себе, и он его получил. То есть тем самым эта процедура, описанная в уставе Всемирного почтового союза, вот эта процедура является подтверждением того, что ты живой. Потому что мертвый этого сделать не может. И, соответственно, если ты сам себе отправил письмо, значит, то есть, вот эта процедура, ты уже... Подтвердил, что ты живой. И, соответственно, вот этот трек-код от этого письма является уникальной записью в системе. То есть система таким образом настроена, она реагирует. То есть она видит вот эти письма, которые отправитель и получатель одно и то, один и тот же человек. Не-не-не, смотри, это все ясно. По технологии я примерно представление имею. Это еще эту тему Дмитрий Мецлер три года назад поднимал. И многие пошли угу. по этому пути. Вопрос в другом. Да. Российская почта, вот это акционерное общество, Почта России имеет право такие действия совершать от всемирного почтового, от имени Всемирного почтового союза? Смотри, я не знаю, как вот сейчас, на данный конкретный момент, потому что меняется все ну, практически каждый день. Вот, поэтому не могу сказать точно вот, на 100% что у них происходит, какая ситуация на данный конкретный момент. Два года назад, когда мы, это, когда мы делали вот эту процедуру, они были в, и на сайте, и светилась там и Российская Федерация, светилась, вот и Почта России светилась. Вот. Из того, что я вижу сейчас, что эмблемы у них поменялись, у Почты России поменялись эмблемы. У, и штемпели, кстати говоря И вот в Украине Укрпочта Которая тоже входит в Всемирный почтовый союз Значит, у них тоже штемпели поменялись Поменялись буквально вот Где-то месяца два, может быть, три назад мы еще Месяца три назад, наверное, да Мы отправляли письма Были вот эти вот советского образца Такие обычные, круглые А вот сейчас уже Штемпеля у них другие там С каким-то рисунком там, То есть, ну, в общем, видно, что Произошли какие-то изменения с чем это связано и как? Ну, здесь может только догадываться. Официальной информацию мы нигде не смогли получить. И я так думаю, что здесь, ну мы, мы по крайней мере, вот я там и мои соратники, да, мы исходим из заявительного права. То есть до тех пор, пока публично не было нигде это озвучено, не самим Почтовым Союзом Всемирным ни Почтой России, там, ни какими-то другими вот этими почтовыми службами, которые входят, там, 192 страны, которые входят в Почтовый союз, до тех пор, пока официально не было заявлено, то есть значит, по умолчанию действуют старые правила. То есть мы вот мотивируемся вот этим. Мы не смогли нигде найти, ни на каком официальном сайте не смогли найти то, что... Почта России исключена, например, там, или контракт недействителен, ну, или хотя бы хоть что-то с этим связано. То есть, пока висит информация, что все там ну, есть СССР, значит, в Почтовом Союзе есть Российская Федерация, есть Украина, ну и так далее. 192 страны. Так, а за последние два года кто-то делал себе удостоверение почмейстера в России? Я так, насколько знаю, и сейчас, и сегодня делают люди. Нет, ну вот из твоих знакомых кого-то знаешь, кто сделал себе удостоверение почмейстера и смог пройти с ним сквозь границу? Ну, кто смог сделать, я знаю, но насколько проходили границу или нет, вот это я не могу точно утверждать. То, что делать делают, это я знаю, да. а, а вы с женой когда, в каком месяце, два года назад сделали? До октября или после? 2019 Не, мы делали, мы, мы делали летом. Значит, до, до преобразования в ГУП, в акционерное общество. Да, да, то есть еще, еще была, да, еще была вот та, еще была та старая. Сейчас я знаю, что почти все сталкиваются, вот даже на первом этапе, отправление письма самому себе, в зависимости от региона. Странная ситуация, вроде России одна, вроде как, звучит официально как бы, но в каждом регионе свои погремушки очень сильно отличаются. Где-то люди совершенно легко, спокойно отправляют письмо вот от живому живому самому себе просто с одним именем без отчества, без фамилии. Отправляют и получают. Где-то получается у них отправить письмо, но им не выдают, они, они получить не могут это письмо. Они говорят, а вот вы нам покажите документ, где будет написано, что вот, вот как тут на конверте там живой мужчина с таким-то именем, вот, и мы вам это вручим отдадим. А есть регионы, где даже не принимают вообще, то есть вот совсем говорят, нет, мы такое письмо принимать не будем. И все. И вот просто нет, и все. Ну, вот как-то ищут обходные пути. На разных отделениях почтовых работают разные люди. Где-то уже э, шмурдяком попорченные, вот, там совсем тяжело. Ну, насколько я понимаю, судя из того, что рассказывает тут народ. А где-то более человечные, где-то еще не совсем потеряли э, свои души, а там попроще. Вот. Ну, вот, вот так вот такие данные ну я из своей практики знаю что все зависит от человека кто от сотрудника от должностного лица который, с которым общаешься две стадии рядовой сотрудник и начальник отделения лучше всего сразу на, на начальника отделения выходить и это не от региона зависит это зависит именно от каждого человека в отдельности от каждого должностного лица да полностью согласен абсолютно сто процентов подтверждаю конечно Да. Ну, ну и от самого человека, кто, кто отправляет письмо, тоже очень много зависит, потому что вот в прошлом году летом знакомая девочка в Крыму отправляла письмо сама себе. Первый раз отправила, ей отказались наклеить марки. Там уж чем-то они мотивировали, каким-то вообще непонятным, такого никогда не было. Она мне звонит и говорит, ну вот так и так вот. Я свои марки наклеил, а они взяли и срезали мои марки, да еще и, и свои не наклеили. Я говорю, нет, не годится. То есть сам конверт это является документом, и там должны быть марки обязательно, и погашенные штемпелем. Она пошла второй раз. То есть получила она вот это письмо, она пошла второй раз, устроила там скандал начальнику, там два часа с ними ругалась, но в итоге у нее приняли. Как она сказала, я говорю, вот я объяснил, говорю, ты просто оттуда не уходи. Вот, просто не уходи, скажи, я вот здесь буду вас жить тогда, все, вот, не уйду, вы обязаны принять. Я знаю, что вы обязаны, я говорю, там на Всемирный почтовый союз, на инструкции там, и так далее. Вот. В общем, два часа она с ними провела бой с начальником, и в итоге у нее приняли, наклеили марки, все, и, и получила она... Правда, получала тоже так же с боем, но в итоге все-таки выдали. То есть она добилась своего. То есть еще тоже зависит как бы тоже и от самого человека, помимо всего прочего. Да. Угу. Я правильно понимаю, что это обязательно должен быть конверт, а не открытка? Да, это должен быть конверт. И внутри конверта должно быть обязательно как, хотя бы один лист? Да, что-то должно лежать. То есть конверт э, должен быть не пустым. То есть там что-то в нем должно быть обязательно. А что, что конкретно? Что-то конкретное или любая это, бумага? Ну, здесь на усмотрение самого, самого владельца этого конверта, да, то есть, кто-то сам себе фидегит отправляет, кто-то сам себе какую-то клятву отправляет, там, там, вот клянусь с этого момента быть там, значит, живым, там, честным, справедливым. Кто-то чистый лист просто отправляет на свое усмотрение. Здесь в принципе без разницы. То есть это уже вот, кажется, ты хозяин, ты и барин. Слушай, ну я смысла не вижу отправлять афедевит и клятву. Это, во-первых, это одно и то же. Афидевит это клятвенное заверение. То есть, по сути, клятва, присяга. Ну, или декларация. Ну, клятва, самопроклятие. Клянусь ся, то есть сам себя проклинаю. Проклятие самого себя пересылай самому себе. Вообще смысла не вижу. Ну, у афидевита два смысла. То есть один смысл афидевита это, это клятва, да, как совершенно правильно ты говоришь. А второй смысл это декларативное заявление. То есть и так и так. Это мы раскопали в канонах канонического права. А смысл его отправлять в конверте? Я так понял, же конверты не сканируются, они невозможно же прочитать, что там написано. Предполагается, как бы, да, что вот, человек отправляет сам себе какое-то вот напутственное желание, да, что вот ты вернулся с моря, ты сейчас как бы начинаешь новую жизнь, возвращаешься в новую жизнь, ты как бы. Себе вот там, пишешь какие-то ну, обещания, не знаю, да или там какие-то правила прописываешь. То есть, ну вот я так понимаю этот э, смысл. Я тоже не вижу смысла сам себе отправлять там афидевиты еще что, что бы то ни было. Но факт то, что из, из того, как вот, вывод, который э, мы сделали, э, мы изучали там, э, больше года всю эту процедуру, то есть мы пришли к тому, что там что должно лежать в итоге. То есть что там лежит, все равно кроме тебя никто не знает поэтому даже если ты положишь туда чистый лист вот, и потому что письмо же по весу взвешивается ты заказное отправляешь письмо они его взвешивают то есть чтобы было видно что конверт не пустой а что ты уже туда вложил ты уже в принципе уже решишь сам что ты там сам себе отправил ну получается вложить нужно все что угодно чисто ради веса да, да, да, да, я несколько раз отправлял, потому что не с первого раза тоже получалось, потом мы понимали, что где-то допустили ошибки, вот. один раз я даже просто кусок газеты положил, под рукой ничего не было, вот. оторвал кусок газеты, положил, и ничего. Угу. Требования к конверту – это должен быть почтовый конверт, стандартный, который они продают, или чисто белый этот, без всего? Лучше белый без всего. То есть, Если, если это почтовый конверт а, с их маркировками, то эти все маркировки нужно обязательно а, погасить, вот, обвести, обвести чертой красной пастой и своим именем погасить там, на лицевой стороне сверху вниз под углом. 45 градусов на задней стороне снизу вверх и в зависимости где еще справа слева стоит маркировки потому что эти маркировки ихние там вот, если взять Почта России например они на всех конвертах ставят свою маркировку это марка считается там у них какой-то герб у них там свой какой-то орел там какой-то у них дохлый то есть это считается марка а там где стоит марка не погашенная то есть это их собственность вот, поэтому лучше купить в канцелярском просто белый чистый конверт, без всяких маркировок, вот, и написать, отправить самому себе. Либо там уже придумать, закрывать этими скобками красными, квадратными, все их там, эти штрих-коды, типографским способом, все, что нанесено на конверт почтовый. То есть это все нужно тогда закрывать квадратными скобками а... красного. Ну, ясно. Ну Проще всего белый конверт взять, правильно? Да, да, да, чтобы, чтобы не думать, где-то ты ошибся, правильно сделал, нет, купил белый конвертик и все, отправил. А такие продаются на почте, белые? Не, на почте нету, ну, я не видел, по крайней мере, и здесь тоже, кстати, в Украине тоже нет, все только маркированы, я покупаю в канцелярском магазине. В канцелярском они продаются, приходишь, mm -hmm. любые, там, и формат А4, и А5, и, и меньше. Да, я 6 там, какой хочешь, конверт, можно купить. А требования к цвету, когда будешь заполнять адреса, от кого и куда и есть: красный, там, зеленый, фиолетовый. Мы по первости делали, выделяли имя красным цветом, но потом почта стала очень на это реагировать, ну так скажем, негативно. Вот, и мы потом еще раз все это изучили, посмотрели, и пришли к выводу, чтобы не возбуждать у них лишнего вот этого агрессии. Вот. Можно все заполнять фиолетовым цветом. То есть вот, чернила фиолетового цвета. При этом говорят, что этот цвет похожий на синий, да? Да, он похож на синий, да. Но он очень сильно все равно отличается. То есть, когда привыкаешь вот, к фиолетовому цвету, его сразу видно, что, что это не синий. Mm -hmm. вот. И обязательно, обязательно должны быть вот не шариковая ручка. А, ну, в идеале, конечно, вообще жидкие чернила, как вот раньше перьевые ручки были, помнишь? Mm -hmm. вот. Да, вот. То есть это вообще это идеальный вариант. Если нет, то мы, мы используем капиллярные ручки. Угу. Ну там, это тоже внутри чернила, да, и они промокают. То есть это вот пишешь, и она сразу впитывается сразу в бумагу, в чернило. Ясно, требования к адресу есть, там к индексу. Да, указывает нужно вот, свой адрес не так, как, не так, как он у них зафиксирован в системе. То есть там они начинают, они же заставляют везде писать сначала улицу. Вот пишите сначала улицу, номер дома, квартира, а потом там все остальное, область, город там и так далее. Нет, нужно писать так, как мы раньше писали в Советском Союзе. Вот, если помнишь, если ты живешь в России, внутри России, не обязательно писать, там, вот это Россия, там, Олиссер, это вот, вот это не надо писать. Просто область. Начинаешь с области. То есть, первое, самое, самый главный регион, область там, например, Московская область, потом дальше город, там, пишешь, город такой-то, и писать нужно полностью все словами. То есть не делать сокращения. То есть область полностью словом, город, полностью словом, улица, полностью дом, полностью квартира, полностью. И точно так же писать на получателя. То есть также пишешь вот сам себя, значит, получатель, живой мужчина с именем таким-то, и также пишешь область, там, или регион, город, улица, дом, квартира. А... И, индекс, и И да, еще очень важный момент. Индекс нужно обязательно заключать в квадратные скобки. То есть когда ты вот под отправителем а, и под получателем пишешь индекс, цифры, эти цифры нужно справа-слева квадратными скобками, нужно закрыть. Угу. Ну, это в квадратных скобках здесь не написано вообще, да? Ну, да, то есть это как бы такая ничтожная информация, да, не имеющая значения. Ну, это касается да. российских индексов, а если узнать индекс Советского Союза, старый, местный? Не, не, не, не, нужно, не нужно, ну так скажем, тем, тем отдельного разговора, там очень много ловушек стоит, и сейчас э, по той информации, которую вот, и мы накопали, и, вот и, и другие тоже ребята в этом направлении роют, именно по документам на сегодняшний день, там тоже все как-то очень грустно получается с этим гражданством СССР, поэтому сейчас лучше ориентироваться и сходить из того, что объявлено всему миру, вот до тех пор, пока СССР официально не заявлен нигде не объявлен, да, что он восстановлен там или что, вот, то лучше ориентироваться вот тем, как на сегодняшний день называется местность. Да, то есть вот если местность обозвали Российской Федерацией, да, вот, то, значит, товарищ ВВП в ООН получил мандат на управление этой территорией. Да, то есть он как, как смотрящий по этой территории. У него мандат там со всеми полномочиями, соответственно. И другого, другого заявлено не было. Ни в ООН никто не заявил там, ни, ни в других международных организациях э, заявлено не было поэтому по умолчанию действует вот то что последнее было поэтому исходя вот основываясь на э, вот этом правиле да вот как бы он по умолчанию принят во всем мире то лучше э, э, все-таки ну по крайней мере вот с моей точки зрения и моих соратников э, э, использовать то что общепринято то что общеизвестно сам кажется, что так надежно. Ясно. А требования есть вот к этому написанию, то есть самоопределению? То есть Вот у меня самоопределение – это живой мужчина, хозяин имени Антон. Ну, правильно, хозяин. Тебе же родители подарили в дар имя. Поэтому ты хозяин, правильно? Можно хозяин, можно просто с именем. Не-не-не, у, у меня другая ситуация. И, имя Антон с большой буквы, буква первая, это подарили родители. Ага. Я сам себе выбрал имя другое с маленькой буквы, первая буква О – Антон. А, ну, все без проблем, это твое право. А кто тебе может запретить? Никто. Ты сам тебе хозяин, конечно. Здесь смысл в чем? То есть здесь вот сам-то статус, вот он статус, именно то, что называется, когда вот прописывается в международных документах, пишется статус, да, там на русском, на английском. Так вот сам статус, он живой, живорожденный. Вот этот статус, да. И по-английски там есть тоже это определение четкое, да, вот живой, живорожденный. Вот это есть статус. Когда э, ты объявил себя живым мужчиной или ну там же мужчина или женщина если женщина объявляет себя да живой мужчина да то в принципе как бы то есть имя данное, имя данное Богом самим Богом по тому закону который сейчас является как бы обязательным для всех пока вот он еще принят да это Библия там в Библии четко прописано да что Бог сначала создал мужчину потом женщину и нарек их человеком да то есть нарек то имя наречение то есть это вот человек это божественное имя которое дал сам Бог но тут тоже подвох. Мы в канонах это раскопали, канонического права. Там четко определяется, то есть речь идет о истинном человеке. Вот так вот, два слова, истинный человек. Вот тогда это имя Божье, то есть имя, которое дал сам Бог. А когда просто человек применяется, вот просто человек, да, вот люди там обеют, я человек, все, это товар. Все, то есть человек это точно такой же товар, как и все остальное, но только такой вот высшего качества товар, дорогостоящий, поэтому... Там, палком, палками его не колотить, там, наручники сильно не затягивать, то есть, ну, в таком плане. По Конституции наивысшая ценность для системы? Нет, это обман. Конституция – это ловушка. Конституция – это устав корпорации. Вот, и само государство – это корпорация, да, вот, которые были. Да, это по Нам сказали, что так называется. Да, то есть, это, в принципе, одно и то же. Государство и корпорация – это одно и то же. Почему? Ну, там, да. там правда написано, человек является наивысшей ценностью, то есть, имеет цену. А, ну, в том плане, да, он имеет ценность, да, как товар, наивысший товар, да. Я, тебе, этом к этому, плане, да. я, я тебе к этому и веду, и еще а, справочники, я... там, как он называется-то, я забываю все время, экономический классификатор, 792 код, человек. Да, да, да, да, да, да, совершенно верно, да. Эко я, я эко Экономических сначала... единиц, что-то справочник забыл, как он называется. Да, совершенно верно. Да. И в документах, и в UCC, кстати, это прописано, и в каноническом праве это четко прописано. А что в канон это, каноническом да. прописано, сколько я помню, что слово «человек» выдумано в XVI веке и является фикцией? Да, да. совершенно верно. Является фикцией, четко, совершенно. Прям дословно все цитируешь. да. Ну так уже сколько варимся в этой теме. Смотри, да, mm -hmm. дальше вопросы по конверту, марки, что с ними делать, как их покупать, какого достоинства, как, я так понял, сначала надо взвесить, да, упаковать, взвесить и, в зависимости от веса, купить определенные марки. А вот смотри, марки, марки клеятся на почта, то есть почта должна вот эту процедуру произвести, то есть когда ты то есть, вот для того, чтобы она наклеила марки, то есть mm -hmm. письмо, письмо должно быть заказным? Ну просто обычное заказное письмо. Подожди, вот. а... подожди, подожди. У заказного письма есть э, три характеристики: Цены э, с уведомлением и с описью. Что из этого использовать? А, простое. Можно использовать простое заказное. Угу. Без уведомления, вот. без э, описи, без объявленной цены. Да, да, да, можно использовать, да, можно. Если, если придерживаться четкой инструкции Всемирного почтового союза, то там речь идет о просто обычное заказное письмо. Но в наших реалиях мы пришли к выводу, попробовав и так, и так, пришли к выводу, что лучше заказывать заказное с бумажным уведомлением, что потом еще пришло тому, кто отправил, еще одно подтверждение, что и отправил живой. Но система у нас такая очень хитропопая, то есть, как бы это лишнее свидетельство не помешает. Потом и это уведомление тоже является документом. То есть, тогда у тебя есть и конверт, и к нему еще есть бумажное уведомление. То есть, как бы дважды подтверждено, что и живой отправил, и живой получил. Вот здесь, вот, может, но... вот здесь может повторно сработать человеческий фактор, потому что в уведомлении обязательно все работники, они привыкли, то есть, по инструкции не привыкли, что там нужно обязательно писать паспортные данные. Я так понял, этого делать нельзя в ни в коем случае, правильно? Нет, ни в коем случае. Ни в коем случае нельзя писать паспортные данные, потому что система будет вбита, что получило физлицо. Вот, поэтому ни паспортом, ни паспортными данными ни в коем случае нельзя, нельзя пользоваться. Ясно. В общем, марки и вес, они сами определяют и сами же гасят, да, своей печатью? Да, они взвешивают, определяют, сколько там это будет стоить, наклеивают соответствующие марочки свои. Опять же, в уставе ВПС прописано, что марки нужно купить отдельно и как бы им дать чтобы они наклеили но я не вижу в этом смысла потому что все... мы -то все равно покупаем эти марки на почте то есть они берут эти марки или можно их оплатить отдельно сказать да, вот какие марки но опять же вот мы и так и сяк смотрели вот на эти все моменты не, не видим это смысла. главное чтобы они наклеили эти марки на, на конверт сами и э, штемпелем погасили то есть mm -hmm. вот это тогда получается, да, вот это получается документ заверенный вот этим вот почтовым союзом. Ты же говорил, что тот, кто гасит эти марки, по сути, приобретает права на данную собственность. Не в этом случае. Вот не в этом случае. Просто есть категорическое мнение у некоторых людей живых, mm -hmm. что если уж и отправляешь подобное письмо, да, или вообще простое письмо, там, допустим, в прокуратуру, то ты должен доказать свою дееспособность, то есть выполнить всю процедуру самостоятельно, сам взвесить, сам определить количество марок, ну, возможно, с, с подсказкой сотрудников почты, и сам загасить эти марки, то есть по диагонали написать свое имя, там это через двоеточие, этот, знак копирайта, э, самостоятельно наклеить, погасить эти марки и отправить. Вот тогда ты по сути доказываешь свою дееспособность полностью, то есть ты самостоятельно отправил письмо. Ну, смотри, здесь, может быть, раньше может быть раньше это имело, имело смысл. Сейчас, после 1 сентября 2014 года, после мотопроприо, здесь как раз наоборот, ты докажешь свою недееспособность. Если говорить про оформление конверта, когда идет взаимоотношение с так называемыми государственными службами, да, с чиновниками, то на конверт ставишь отпечат, отпечаток пальца Большого пальца правой руки, верхний правый угол. То есть вот когда ты оформляешь отправитель, прописываешь там, вот отправитель, живой мужчина с именем таким-то. И, значит, напротив этого в верхнем правом углу красным цветом ставишь отпечаток своего пальца. Если у тебя письмо не объявлена ценность на это письмо, то есть без описи отправляешь, то почтовая служба обязана без, безуплатно это письмо принять и отправить. Это четко прописано в уставе Всемирного почтового союза. Вот. А если ты объявляешь дополнительную ценность на это письмо, то тогда да, ты доплачиваешь за эту ценность. Так а как правильно сделать? Без объявленной ценности, безоплатно отправить? Не, ну мы здесь не жадничаем, потому что <смех> нам всем нужны вот эти описи. Поэтому ценность, как, как чтобы получить описи, нужно объявить ценность. Поэтому доплачиваем, конечно. Когда с госорганами, с госорганами бывшими взаимоотношениями производим, составим... Не-не-не, грам... подожди, подожди. Госорганы давай в сторонку подвинем. Сейчас говорим только о почместере, об оживлении через патчмейстера. А, ну ты спросил про прокуратуру. Не, я про привел в качестве примера прокуратуру, а. просто в качестве примера. А, ну вот, так, а я здесь тебе как бы встречный говорю о том, что если уже говорить о дееспособности, если идет взаимоотношение с госструктурами, то тогда нужно пойти по, по инструкции, которые, вот по, по процедуре, которая прописана в уставе Всемирного почтового союза. Это отпечаток пальцев. В верхнем правом углу красного цвета да. Большой... подожди, подожди Давай подвинем все эти госструктуры в сторону Сейчас тема вот четко Сам себе письмо отправить угу. Получается Они сами клеят марки Сами взвешивают, сами гасят штемпелем а фото на конверт имеет смысл наклеивать или прям конверт распечатать, то есть нанести изображение самого себя? Потому что я слышал, многие так делали, и в виде открыток, и на сам конверт, просто мотивирует это тем, что проще получить. Когда чем-то кажете, он говорит, а вон же на конверте мое фото, это я. Проще, проще поставить на, рядом со своим именем отпечаток пальца. Mm -hmm. вот, где э, прописал отправитель, написал имя, э, и рядом поставил э, только фиолетового цвета, не красного, а фиолетового. Фиолетового цвета – отпечаток пальца. Вот, все. То есть это, это четкая идентификация э, тебя, твоя, э, твоя биометрия. А, а как я могу определить, если потом спрашивают, а на почте, а как я могу определить, что вы – это вы? А вот видите, отпечаток пальца стоит. Вот. Давайте мне бумажечку, я вам сейчас вот на бумажечку поставлю, вы сравните. И все, и вопросов нет. А, ну да, ну да, точно, это вы. Mm -hmm. Вот как вариант. Потому что фотографию, ну, тут можно оспорить. А вы это не вы, нанесли, а может, кто-то наклеил специально. Ну, вот тут, тут могут быть вопросы. А по отпечатку пальца тут уже все. Отправитель у тебя приняли с твоим отпечатком пальца, значит, это уже твое. Mm -hmm. Можно поставить его в присутствии прямо на почте. В присутствии э, почтальона, который принимает. Uh -huh. Твой конверт. Прямо в его присутствии ставишь. Вот видите, написано имя. Вот я отпечаток ставлю свой, ну, где отправить. Ну ясно. Да. И совсем для трудных можно ситуаций <laughs> еще и фото добавить. Ну да, да совсем трудных да. можно. В принципе, да. Так, скажи, весь этот процесс отправки и получения следует э, снимать на видео? Да, я не вижу смысла, на самом деле. Важен сам конверт, да? Да, важен сам конверт, да, я не вижу смысла, но э, бодаться с э, почтовой службой э, в качестве физлица все равно не получится, потому что у них полномочия выше, чем у физлица, вот, а когда ты уже жил, так они тебя уже все принимают, они себя без документов обслуживают, там в вот, почтовом отделении, которое уже знают, что ты отправляешь и получаешь как э, живой там мужчина, то, вот, не знаю, у меня уже у меня давно документы не спрашивают ни при отправке, ни при получении, при Прихожу спокойно, со мной все здороваются, улыбаются, все мне отдают, вот, и все, я спокойно ухожу. Ясно. А, так, значит, а при отправке, насколько мне известно, никаких документов не нужно предъявлять. Тут проблем не возникнет. Нет, нет. А, отправляем и, получается, берем, получаем чек а это, об отправке, или, я так понял, безоплатно отправляем? Нет, почему? Оплатно. Заказной. Сам себе. Оплатно, конечно. Ты же сам себе посылаешь. Как, а лучше, как лучше оплачивать? Наличкой, картой, там, без налом. Да, без разницы абсолютно. Угу. А говорят, можно прям марками оплатить отправку? Знаешь, я, я слышал про такое, но вот в, в практическом исполнении я такого не видел. То есть вот я в интернете читал, многие там что-то вот пишут по этому поводу, но вот на практике, ну, по крайней мере, вот ни у меня, ни у моих знакомых не получилось ни разу такого, чтобы вот что-то можно было марками оплатить. Если кто-то знает просто больше информации и владеет вопросом, может быть, да. Я знаю, что марки уникальный платежный инструмент, и там с помощью марки можно много чего погасить. Вот, в том числе там и многомиллиардные долги. Вот. Но это вот тут я пока еще в этом деле не разобрался до конца, поэтому ну да, не ты, могу точно сказать. Ты, ты, наверное, хотел сказать не уникальное, а универсальное. универсальное да, универсальный. Угу. Получаем чек, идем спокойно домой по своим делам. И когда письмо проходит полный круг регистрации, они же его с почты отправляют в сортировочный центр, региональный Оттуда оно возвращается обратно и приходим, получаем уведомление, нужно расписаться, правильно, поставить дату. Да, там пишем уже, когда получаем, когда получаем письмо, угу. вот, то, то уже вместо росписи ставим, пишем честь имею. Да, да, да, именно так почему а обусловлено? Ну, это, это, это универсальная, универсальная форма росписи И, кстати, именно такой тоже пользуются судьи когда Чтобы не ставить акцепт на ну, документы, которые к ним попадают в руки Универсальная форма росписи для того чтобы не акцептировать документ. То есть, вот документ, ты не знаешь его назначение. Mm. Будешь-то должен по нему, не будешь, должен. Просто пишешь там живой, если ты мужчина там живой мужчина, и пишешь честь имею. Все. Ну, по крайней мере, вот мы вот все вот так делаем, и, ну, никаких проблем. Как бы все проходит, и даже за пенсию люди так расписываются, получают. И все, ни, никто не докапывается. Ясно. Значит, получил, получил конверт. Вскрывать его прямо на почте или это можно с собой просто забрать и не, не вскрывать. Вскрыть, вскрытие не, обязательно? Нет, нет, не обязательно, нет. Забрал, ушел все. Ага. Что дальше с этим конвертом делать? Заламинировать его, не знаю, файлик положить. Ламинировать нельзя. Файлик положить, да, и хранить вечно пока живешь. Все. То есть, это, вот, это документ, который подтверждает, кто ты. То есть, даже вот если вообще никаких документов нет, вот все сгорело, предположим, да. Но вот там где-то под сердцем остался вот этот конверт. Все, то есть, этот конверт э, твой документ. ты можешь по этому конверту подтвердить, кто-то есть на самом деле, и никто не имеет права это оспорить. Хорошо, конверт у тебя есть на руках. Дальше, как удостоверение изготавливается? Нужен трек-номер да, с этого конверта. Да, с этого конверта нужен только, ну, не с конверта, там он и, и в чеке трек-номер трек будет э, прописан. Все, а, а дальше уже, соответственно, да, уже выбираешь вариант, там в интернете много всяких разных вариантов э, есть этих удостоверений. Выбираешь, так сказать, то, что твоей душе удобно, что твоей душе как бы созвучно, выбираешь форму. Удостоверение там или свидетельство. Да, вот у нас называется свидетельство. Кто-то пишет удостоверение, кто-то пишет удостоверение человека. Там, ну, вот, кто во что гораздо. Но там самое главное, что понимание того, да, что, что ты делаешь, зачем. И он должен быть на двух языках. Обязательно на английском. То есть, если русскоговорящий в России, значит, русский и английский два языка обязательно. И абсолютно все до последней точки должно быть подублировано на английском языке. Вот все, что прописано на, на, на русском языке, вот все должно быть подублировано на английском языке. Обязательно. Можно же сделать двухстороннее, да. На одном на русском, на другом на английском. Да, можно сделать так. Да, многие делают так. Но единственное, что ламинировать нельзя. Нельзя ламинировать. Многие делают вот в виде карточки и делают ламинат. Ламинирование сразу же делает документ ничтожным. То есть документ должен быть живой. Можно также в этот в, в пластик такие пластиковые типа как для метро есть же такие -то. тонкие. Тон, ну как кармашки да, такие. Да да да, да, да. Чтобы, чтобы можно было вытащить. Да, да. то есть э, документ должен быть обязательно живой. Но он должен быть прописан живыми чернилами, так скажем, не на лазерном принтере отпечатан. И если печатать, то только на струйном, на струйном принтере. На цветном. И какие требования к этому, к этому удостоверению? Фотография, там самоопределение, живой мужчина, хозяин меня, Антон, роспись. И что еще? Фотография, да, и прописываешь, да, там вот. Те правила, которые применимы для патчмейстера, то есть статус неприкосновенный, никто не может препятствовать передвижению как по суше, так и по морю. Но там разные варианты, то есть на самом деле их вот, там огромное огромное количество. То есть там уже выбираешь для себя, с какой целью, для чего ты этот документ делаешь. Потому что документы делаешь для людей, а не для себя. Расписываться обязательно? Автограф владельца, да, обязательно, конечно. На отпечаток? Мнения разделяются. Значит, кто-то категорически говорят, что нет, не надо никакие отпечатки ставить. Ну, там как-то мотивирует это а вот, разными всякими моментами. Но мы делаем с отпечатком. Мы делаем с отпечатком. Почему? Потому что, опять же, в каноническом праве мы четко нашли: да, статус отпечатка пальца человека, да, человеческого пальца, да, он имеет статус абсолютная печать. Высшая печать, вот, которые невозможно оспорить э, никем и ничем. Э, мы э, заверяем, как бы, сами себе э, вот, свидетельство отпечатком. Вот. Ну и свидетели, соответственно, то есть должно быть там, ну, как минимум, два, э, лучше три свидетеля, которые заверят. Удостоверение? Вот в удостоверении должны быть свидетели, да, то есть нужно обязательно, должно быть не меньше двух свидетелей, которые подтвердят, как бы, вот, то, что там написано, да, что, ты, что ты, вот, это ты. Желаю, желательно таких же живых, да, втроем пойти, ну, то, то же самое сделать? Да, да, да, ну, конечно, да, конечно, желательно, да, в статусе живых, конечно, да. Ну, или, по крайней мере, если они еще не оживились, то, по крайней мере, что они уже готовы это сделать, да, и вот они уже на этом пути, они в процессе, вот, как бы здесь ничего такого страшного нет. То есть, если уже человек себя осознал живым, и он уже понимает, что вот он там завтра, послезавтра, через месяц, там, через два месяца он... Все равно вот идет этим путем, и он себе там вот это вот будет делать оживление. Таким образом, если у него нет на данный момент удостоверения там или письмо сам себе не отправил, то не значит, что он не может быть свидетелем. Может быть свидетелем. Главное, чтобы этот человек был в адеквате, так скажем. Да. Вопрос по дальнейшим действиям. Получается, с этого момента нельзя себе нигде никогда признавать физическим лицом и расписываться за физлицо. Ни в коем случае. Ни в коем случае, потому что с этого момента система начинает тебя упасти, особенно, особенно первое время, и всячески начинает тебя провоцировать вот, на подобного рода действия. Чтобы где-то ты признал себя ФИО, чтобы где-то ты поставил подпись, а не роспись, ну и так далее, все, что с этим связано. Почему-то начинают сразу активизироваться там всякие различные там, там банковские структуры, там и же с ними… Которые почему-то начинают названивать Искать это физлицо Персону бенефицаром, к которой ты являешься, вот, а, а вот это вы? Нет, я такого не знаю вот Вы ошиблись адресом ошиблись. А, ну ладно, хорошо Вот Или там звонить вот эти всякие опросники у вот Телефоны, которые звонят по телефону там, Как они там Изучение общественного мнения вот, Почему-то они сразу активизируются Это все заметили Как только вот, проведена, если она правильно сделана Процедура вот это оживление, сразу же начинаются какие-то дурацкие звонки. Вот они, но на самом деле они не дурацкие, это вот так реагирует система, и им нужно сразу же убедиться, что, что, ты, что ты физлицо по-прежнему остался, да, и, и успокоиться. Вот поэтому нужно быть готовым, заранее подготовиться, там, не знаю, текст себе записать, чтобы не забывать. То есть отвечать, что нет, я живой мужчина там, с каким-то именем. Ну и дальше двигаться, соответственно, в идеале это уже входить после этого. Назначать себя на должность генерального исполнителя имущества своего юридического лица. Имя, отчество, фамилия. То есть ну, это дальше следующий уже шаг да, для того, чтобы уже общаться с системой как живой. Потому что дальше с системой живому можно общаться только через свое юрлицо. Ну, скажем так, для себя безопасно. Через свое юрлицо, которое учредило государство, ну, в нашем случае государство бывшее, это, оно, оно правильно прописывается в юрлицо. Имя в скобках, отчество, двоеточие, фамилия. Сама должность называется, генеральный исполнитель имущества. Почему-то очень многие вот это слово... У них выпадает, они становятся генеральными исполнителями юрлица, то есть подчиненными. Это получается бред. Правильно, это тоже, это взято из канонов хронического права. Генеральный исполнитель имущества своего юридического лица. Вот и до тех пор, пока ты официально, публично об этом не заявил, твоим имуществом имеют право пользоваться твои попечители. То есть это четко все прописано у них. Я публично, так понимаю, идем. физическое тело тоже является имуществом, поэтому не так легко и сажает по камерам. Совершенно верно, конечно. Да. Причем с момента рождения. Да, там Само свидетельство о рождении является тем самым договором передачи, когда родители добровольно передают опекунство, попечительство государству своего ребенка. Но мы от этого не знали. Вот. Но сейчас мы это уже знаем и понимаем, все вот эти процессы, как они нас облапошили и до сих пор дурачат. И поэтому, да, они с самого начала... Мы вот только родились, как только получили свидетельство рождения в ЗАГСе, то есть мы автоматом уже преступники. То есть не просто мертвые, а преступники. И Поэтому они нас уже с детства имеют право судить, сажать, там, обкрадывать нас и так далее. Там, налогами всякими, нас нагибать штрафами. А преступники почему? Потому что происходит акт совершения преступления. А родители, ну это тоже мы буквально недавно вот вытащили из хронического права и нашли подтверждение в UCCI. В Единообразном торговом кодексе это тоже четко прописано. То есть там совершается по умолчанию совершается акт преступления. То есть родители совершают преступление, объявив э, ребенка по умолчанию, как бы брошенным. И как бы поэтому государство, через вот это свидетельство о рождении, то есть как бы родители, да, не родители, это шли вот там мужчина, женщина там или мать, где-то во дворе, там, где-то в подворотне, увидела этого ребенка, нашла, принесла, значит, вот этот ЗАГС. И они, о, ну, хорошо, все без проблем, значит, вот мы тогда давайте свидетельство, значит, рождения мы выпишем. Вот вы нам принесли, мы его, значит, принимаем. Но за то, что мы у вас его принимаем, это в UCC прописано. Параграф а он 111, не ошибаюсь. Но мы возьмем в таких условиях, что вы, мамочка, еще будете нам платить. То есть, вы нам, то есть вы будете наш должник. То есть вы нам еще будете обязаны за то, что мы вот у вас взяли этого ребенка. То есть ну там вообще, короче, там, там, там они так накрутили. Это там... выглядит, знаешь, как как будто при живых родителях сами живые родители сдают ребенка в детдом. Так и есть, да. То есть юридически, юридически это именно так прописано. В UCC-кодексе это вот прям дословно. Мы когда это все раскопали, у нас волосы дыбом стали. Вот именно вот так, да. То есть а мало того, что родители совершили преступление против своего ребенка, добровольно его отдали его, там, в, значит, на попечительство, там, в рабство и в тюрьму. То есть вот а, сама больница, больница, а, это банк. Больница – это банк, то есть юридически больница считается банком. И когда принимают роды врач, вот, то там совершается вот это вот. Они оформляют еще очень много разных документов, которых мы не знаем. Но в UCC-кодексе они прописаны. Какие документы они там еще составляют на ребеночка. Там и вот эту кровь из пятки, которую берут отпечаток пальца. Пятки, ноги, ноги, ступни. Отпечаток ступни и так далее. То есть это там все полностью, полностью, полностью прописано. И все это прописано вплоть до описания вот этого сатанинского обряда черномагического. Значит, Как они через сатанинский обряд вот этот подавляют, заключают душу в бумагу, то есть бумага становится тюрьмой, а непосредственно в тюрьму сажают уже ЗАГС. То есть вот там банк принял, оформил документы, а потом родители принесли, пришли с ребеночком в ЗАГС, чтобы оформить вот это сельство рождения. И вот там непосредственно как бы они сдают его в тюрьму, ребенка. И вот это сельство рождения, которое получаем, это вот есть как бы тот самый ну так называемый договор, по которому значит, вот родители отдают на попечительство государству вот этого раба Преступника. Получается деддом строгого режима, вот о чем как раз Наталья Рыбкина и говорила, что у нас по всем признакам, даже она так где-то в документах вычислила, что у нас до сих пор военное положение, а мы все заключенные, и причем не просто заключенные, заключенные какого-то типа медицинского учреждения с признаками слабоумми. Да, да, совершенно верно. Да, совершенно И все верно. вот эти госслужбы там, да. они созданы для того, чтобы присматривать как надзиратели. Да, да, потому что не, как это, не совсем здоровые, не совсем умственно здоровые люди, да, за ними надо присматривать, потому что они могут ну, много чего натворить. Да, ну, как вот человек, который недееспособный, да, вот там немножко чуть-чуть двинутый психически, да, вот он может там что-то сделать такое, что будет опасно для его жизни, для жизни окружающих и так далее. Вот они все созданы, да, для того, чтобы за нами приглядывать, да, чтобы мы там руки-ноги себе там не отрезали. Да вот. Тут, мы, да, далее, тут даже дело не в руках и ногах и не в физическом вреде. А внушаются с детства со всех источников через школу, через детсады, через университеты, через работу. И вот в суде там спрашивают: первый признак да, живого, когда приходит, идентифицируют, устанавливают личность. У -у -у. Назовите себя там или представьтесь. Если человек говорит У -у -у. Я фамилия, имя отчество. Ну, по сути, он уже свидетельствует. И он опять же совершает преступление, не соображая, не осознавая, что он говорит. Он сам себя называет именем, фамилием и отчеством. Хотя по факту он является на самом деле живым мужчиной или живой женщиной. Да, совершенно верно, так и есть. Да, зомбирует с самого детства. Да. Потому да. что, подойдя да. к зеркалу, никто там не сможет прочитать ни фамилию, ни имя, ни отчество. Но там четко видно, там живой мужчина или живая женщина. Да, совершенно верно, да. Здесь а, у меня. Я понял, я уже Вы? завершаю. Смотри, вот в Финал. этом плане понял. фильм Матрицу я пересмотрел с другого ракурса совершенно. Там вот именно про это зеркало и говорится, и про двойной выборок. Там красная, синяя -си -си -си таблетка. Да, да, да, да, да, согласен полностью. <ка irgendwann в conduzle> я, да, мысли, если admissions. мне говорят, я за это, ну, разговаривали там с детьми, я им разъяснял, что если вам предлагают либо одно, либо второе, всегда ищите третий вариант. Ну, это смысл он это, из фильма «Замысел». Я об, этом, да, я об этом давно знал, и вот я им начал рассказывать, и что-то вот про матрицу вспомнили, и говорят. А, mm. а если сразу две таблетки принять, и красную, и синюю, mm. что будет? То есть, вот такие вопросы пошли. Ну да. ну да, ну да. И опять же, там в матрице пробуждение происходит именно через зеркало. То есть, он, он, он притрагивается к зеркалу и осознает, кто он. И после этого у него происходит пробуждение. Да, да, да, совершенно верно. совершенно верно. Так, у меня последний вопрос. По удостоверению патчмейстера, билеты ЖД или авиа кто-то тестировал, покупал? Путешествовал. Значит, Жд, да, Жд без проблем. Все катаются, все есть. А авиа пока никто не проверял. Mm -hmm. вот, если у меня получится в ближайшее время проверить, то значит я поделюсь информацией. По ЖД проблем никаких. Спокойно, абсолютно. Добро, у меня к тебе просьба, если кто-то из патчмейстеров хочет инкогнито дать интервью и поделиться практикой какой-то, либо опытом уникальным, просьба. Ну, дать мои контакты, чтобы на меня вышли. Пообщаемся. Да, без проблем. Конечно, никаких проблем. Добро. Добро, добро, конечно. Пускай люди знают. Естественно, я с удовольствием делюсь информацией, да, потому что время такое, что надо людям просыпаться, иначе никак по-другому. Ну, да, да. Ну и просьба напоследок. Я всем уже давно говорю, года два, что теории уже слишком достаточно. Ее ее намного больше, чем практики. Нужна практика, нужны хотя бы аудио. А еще лучше видео. Ну, вот я уже об этом задумался. Будем, будем смотреть. Там нам в скором времени предстоит очередное пересечение границы. Посмотрим, насколько это возможно. Что, что получится, что не получится. Да, да, да. Элементарно клич кинуть, там кто-нибудь съездите в соседний город по ну, это, ЖД билет купите по удостоверению патчмейстера и приедете обратно. Все. Сейчас туда, час обратно, вот двухчасовое видео нарезало, готово, смотрите. Ну, с ЖД билетами без проблем, только единственное, что их живьем покупать надо. То есть через эти службы электронные не, не получается. Там, там только паспорта нужны. А в живую без проблем, в кассе. А почему? По ЖД нету, там есть этот и, иной документ, прописываешь там цифры и все. Не знаю, у меня ни разу не получилось. А. Я сколько раз пробовал? Ни, ни разу не получилось. А в живую без проблем. Ясно. Добро, благодарствую за разговор. Взаимно, всего доброго, всего хорошего вечера, всего доброго, счастливо. счастливо.